Тик-ток, тик-ток, это модности на топ. Ты видосы заливай, и людей давай качай. Тик-ток, тик-ток, это модности на топ. Всем привет, дорогие друзья, с вами Толяна, это мое новое видео, это такой небольшой анонсик, наверное, ну и там еще видео чуть-чуть подальше. Эээ, все, все, переехал я в новую квартиру, вот как можете видеть, все великолепно. <связывая> да, шучу я, конечно. Какая новая квартира, вы что? Это вот, вон. VK. короче, приложение называется, такое скачал я. И оно как бы, типа, заменяет тебе задний фон. Ну, такой как многие, наверное, стримеры пользуются. Я не знаю, кто пользуется, кто не пользуется. Но в основном я знаю, что э, все стримеры, которые стримит, они используют такое зеленое как бы покрывало сзади, то есть завешивать стенку, короче, синим цветом там или зеленым, и потом, короче, делать такую э, эту фигню, короче, технологию применяют как хромокей, которая там размывает экран, типа мне это все делать, конечно же, лень, и у меня нет никакого зеленого покрывалась Это заморачиваться нафиг, потом убирать, потом опять это вешать. Короче, нафиг это надо. Поэтому я вот нашел такую программку Xplit VK. И советую вам тоже ее скачать. Это бесплатно, абсолютно програмка. Единственная, только, наверное, неудобная штука заключается в том, что у нее есть вот такой вот водяной знак. То есть, вот это вот, ну, типа вот это название пишется. И оно может закрыть вам лицо, оно может быть там еще где-то в каком-то углу появиться и так далее. А так это очень интересная программка, которая на самом деле а, тоже на основе искусственного интеллекта, прямо на основе искусственного интеллекта нейронных сетей размывает, вот этот вот, заменяет задний фон вашей комнаты. Без всякого зеленого ковра, без всякого там хромакея. То есть, ну вот без вот этих вот всяких штук. То есть, чисто автоматически просто. работа, конечно, не идеально, не идеально. Но вот смотрите, в принципе, эффект добротный. То есть, мое лицо же не распадается все на какие-то там пиксели. Но если я, например, буду махать руками, или вот, например, видите, мой микрофон чуть-чуть там, вот видите, он немножечко исчезает. Или вот так вот, если я буду резко махать руками, то... Мы увидим какое-то такое рас, растворение, наверное. Растворение, видите, пропадание рук, мерцание и так далее. То есть. Но в целом, в целом, то есть, видите, детали там моей комнаты даже не видны. То есть, по сути, это, в общем-то, неплохо работает. Не знаю, каким образом она, собственно, это делает. Видимо, ищет какие-то выпуклости, какие-то окружности, контуры лица и так далее. То есть, ну, в общем, довольно интересная программа. И я рекомендую вам ее заюзить, потому что бесплатно там можно добавлять свои фоны. То есть можно, там, не знаю, на фоне Кремля, на фоне речки, на фоне, там, не знаю, какой-нибудь эльфилевой башни, там, где-нибудь в саду сидеть. Да, что прикольно, прикольно. Так что, а сегодня у меня, значит, новость какая, ну, что-то давно видео не было, вот, решил, короче, выложить такое вот, на удивление, видосик такой, и, собственно, что там, что там, что там, ну, собираем на проводной интернет, как видите, да, 500 рубликов закинули, 3% есть, осталось всего-то ничего, 97%, 20 тысяч рублей, короче, нам надо собрать, так что активизируйтесь там, короче, сделаем доброе дело. А сегодня у меня далее по плану, короче, анонс. Я хочу сказать вам о том, что на самом деле на моем канале тоже скоро появятся новые видео. Даже, наверное, серия новых видео, которые я хочу выпускать. А через неделю, где-то примерно мне надо будет подготовить, все сделать и так далее. То есть, ну... А видео будут посвящены теме, конечно же, компьютерных игр. И вот мы все с вами играем, короче, в эти игры. А сам процесс, как разрабатываются компьютерные игры, в общем-то, ни хрена и не знаем. Поэтому я решил, собственно, зап записать серию видеороликов, которые будут посвящены разработке и созданию компьютерных игр. Ну, каких-то сначала простеньких, 2D и 3D, наверное, впоследствии игр всяких разных какой-нибудь движок выберем там посмотрим короче но прежде чем показывать весь этот процесс то есть мне надо еще напилить видео нарезать но ну, сами знаете короче возможно даже я не буду это делать потому что э, наверное вынесу это на стримы на стримы короче и буду наверное на стримах прям пилить пилить пилить там по два по три часика я думаю нормально ну и вот такая собственно новость если поддерживаете, ставьте лайки, комментируйте. В общем, короче, идеи какие-то свои предлагайте. Может быть, идею какой-нибудь игры, что можно будет посоздавать. Но я думаю, что надо сначала для всех новичков и для нас с вами создать какую-то простую игру. Типа там, не знаю, из старых-старых-старых годов. Типа Марио какие-нибудь, там танчики, там такое все. Ну, короче, такие игрушечные Игрушечные змейки, там прочее такое, надо посоздавать, посмотреть. А потом мы будем уже двигаться дальше и будем создавать какие-нибудь там уже экшены, шутеры, 3D. Ну, вот это, короче, все попробуем сделать. Наверное, это растянется, но хрен знает, хрен знает. Ну, попробуем, во всяком случае. Может быть, одну-то точно игру создадим, наверное. может быть, две максимум. Может быть, даже три, если прям вообще хорошо пойдет. А прежде чем конечно создавать игры и весь этот процесс погружаться надо бы конечно бы разобраться с тем как вообще а, работает монитор <coughs> монитор наверное как работает вообще вот эта система вывода компьютерной графики как работает монитор каким образом изображение появляется на экране что такое fps что такое кадры что такое э, вот это вот все всякая чистота короче какая-то там да в мониторе то есть что эти вещи обозначают что такое сглаживание что такое фильтрация что такое всякие настройки да то есть надо будет сначала поразбираться с этим да и начнем наверное с видео такого как э, формируется изображение и как оно все таки появляется на экране ну то есть как работает вообще сам монитор каким образом вообще происходит вот это вот а, показ вот этого всего на экране то есть это довольно очень интересная тема я думаю что многим она будет а, интересно и зайдет в общем-то по душе поэтому не будем тянуть короче сейчас небольшое вступление и сразу, короче, сразу после этого анонсика, сразу прям первое видео начинаем, короче, как работает монитор.